Ах, я не могу. Дорогие подписчики и друзья на разные игры И сегодня мы с вами играем Head Force. Короче, эта игра обновилась, как вы помните, я еще раз снимал эту игру И сегодня я попробую играть эту игру не в режиме безумия, а в режиме нормально, все Просто хочу изучить игру, что в нем есть, что обновилось Потому что в прошлом ролике я не хорошо изучил, это было хорошо, не очень ну, давайте в режиме нормально будем начать. Так написано, хатхорс готов к охоте, хатхорс ходит и бегает нормально, хатхорс хорошо видит, хорошо слышит, потому что он 45 секунд. Крандер походу, с собакой хатхорса. Походу, я не знаю. Ладно, давайте начнем, ребята. Там я один день играл, умер и решил заново там. Блин, боюсь, что он будет рядом. Я вообще ненавижу такие хорроры, игры Но очень интересные. Так он и здесь. Вот же он. Да я скажу. Шкаф, шкаф. Смотрите, голова прям смотрит на меня, но не открывает шкаф. не нет, не это пятки. Только что ушел. Все-все, подождем, что будет. Он зашел туда. Значит, мы можем двигаться. Значит, кусачки я нашел здесь. Блин, вот ты. Присесть. Что? Кусашки нельзя. А, блин. Простите, тут нужна отвертка. Отвертка, блин. Что здесь? Вот. Он там находится. У Сашки нужно выйти на улицу. Чтобы использовать. Гирандер, пожалуйста, собака, ты не здесь. Чего? Тут тоже отвертка. что у тебя вот собака? Вот шустрец стоит там. Все, пришел, уже валим. Валим на келике, все. Убивай меня Патрик, да, это вот такой вот ролик Если вам понравилось, то поставьте лайк Подписывайтесь на канал Вы были на канале на разные игры Всем пока